Этап пятый. Нанесение отделочного материала второй слой. Нанесите один слой Альфа Элеганс Перламутор. Покрытие наносится равномерно с помощью валика с коротким ворсом. Пока покрытие не высохло, придайте маскам одно и то же направление, используя валик. Альфа-Элеганс Перламутор несколько меняет цветовой тон предыдущего слоя. В заключение еще раз об основных этапах. Инструменты. Два валика, один со средним борсом и один с коротким борсом. Синтетическая губка, синтетическая ткань, белый пластиковый тирок, кисть с мягкой щетиной, кисть для прокраски краев и углов. Материалы. Грунт фонда Альфа Эффект, отделочные материалы Альфа Элеганс, Альфа Элеганс Перламутр. Цикл нанесения. 1-2 слоя грунтовки фонда Альфа Эффект с паузой 4 часа между слоями. Грунт сохнет 12 часов. 1 слой Альфа Элеганс, высыхание 4 часа. 1 слой Альфа Элеганс перламутор.